Услышать женщину, когда она молчит, задача непосильная для многих, но кто умеет сердцем говорить, поймет, перебивать ее, Не стоит, что можно слышать в этой тишине, Немой упрек, или пылкое признание, надрывный плач, или веселый смех, восторг, а может, разочарование, услышать то, о чем она молчит, и душою сердцем, только не ушами. Ведь к этой тайне есть свои ключи. Она молчит, но говорит глазами.